здесь вот такие на морскую тему. Сейчас А, это да. А, А, А, А, да. А, А, А, Куча молотимаська. Джек イメージネーションはいいですちょっとロックな風のバランス その金属は何ですか? だいたいシルバーです シルバーですか? すごい、かっこいいですこれまでデザインしたのが逆のこれをデザインでアメシストーサーでそうそうこれもインチじゃないかなそうそう これはもう、ケンドメイドを買いました。前に、上手です。すごい。こちらの石なんですか、その。こちらね、コーツス。これはね、グリーンコーツ。グリーンコーツ。あ、コーツ。こちらね、わからないけど、たぶんまあ、まあ、 Сейчас я в 1990 году. Сейчас Своё есть? есть. А, кое это... Надо сказать, что... Уши, уши? Уши давана есть Яки. А, яки год Гот. Гот. Гот. Гот. Керец. О, сгое-с. А, куно, куно, куно, その、同じですすごい これどうやって作りました? そういうデザインの? これはね、ワックスからワックスですかワックスで掘るその後でそれそいつをカービンしてその後で鋳造して это очень красиво. Вот это. Это форжи. Это форжи. Это форжи. Да, это これもうシルバですか? <笑>そうですねシルバーこれはシルバーとブラスブラスですねおーシルバーですちょっと写真を撮れます大丈夫ですどうぞそう。<笑><笑> <あ。あー。笑> <えー>。<笑> どの国の出身は? 出身?ロシアから来ました ロシア? <笑><笑> В общем, тот чувак сказал, что в основном из, из серебра сделано, там несколько перстней, один с кашечным глазом, другой, еще с каким-то камнем он не знает. А другие те самые изделия там, он в основном делает то есть, из вакса, то есть сначала вырезается в, в пластике, то есть форма, потом отливается на этом самом ну то есть там печка разогревает там он этот серебро и отливает эти перстни, и еще что там надо так, ну а мы продолжаем мы продолжаем, вот значит я здесь вот уже был пойду-ка я схожу на ту сторону, там говорят есть даже у них цех по производству суши, я не знаю каким он образом вообще имеет это, к вот этому к, к воркшопу скажем так, к мастерской, к этой отношения, но тем не менее а, а ну вот здесь, да, у них <соценно> обеденные елки-палки можно здесь зайти, надо покушать как раз голодный Вот тут они, наверное, и как раз и тренируются, готовят. Тут сувениры, то есть кто на память хочет взять там всякие вот книжки. Также вот будет школа ювелирка и вот разные то есть это ювелирные изделия здесь описано тоже красиво вот у них также журнал э, велосипедов это все их не то есть также вот книжка по школьные сумки и э, эти обувь часы тоже часовые вот, которые там были у нас, вот, э, я показывал недавно. То есть. прикольно, интересная штука. Вот Показан как тут это обувь изнутри устроена. Здесь подошва сама. Так, а что здесь куда можно пройти? А это вот у нас что? Какие-то устройства непонятные. Что такое, без понятия. Вот какая-то лапа, видимо, не знаю, курица или еще как какой-то птицы, такая мохнатая. Так, а здесь, ну, здесь обеденная зона, здесь ничего интересного нет. Нам бы как-нибудь наверх подняться. А, вот здесь можно, наверное, да? Или нельзя, или можно, да, фиг знает. Пойду посмотрю. Третий этаж здесь говорят с этими Раз. более высокой, как сказать, ювелирка, то есть более высокого уровня. А, видимо, не с этим, не в этом корпусе. Ну ладно, пофиг поснимаем здесь всякие тоже штучки не заходить а вот если не ходишь, то делается еще что-то манекены стоят ну, коняга какая-то Так, ну, там что-то выход уже тут тут. Вот... Мастерская велосипеда, где делает этот cycle, этот cycle dizzying. А, вот здесь разделен, вот здесь сумка, а вот тут велосипеды. Ну, как бы две двери, а помещение одно. Тебя дизайнеры, наверное. Разные рамы там висят и так далее. Вот тут даже нашел у них несколько образцов тут. Зеленые. Это специалайзер. Не знаю, правильно произнес или нет. В общем, вот такие зеленые велосипеды здесь. Там вот стоят у них куча стульев, разные инструменты, даже диски и так далее. Вот плохо видно. Вот мастерская обуви здесь. У них также находится. Здесь все закрыто. Я думал сейчас открыто, а вот ювелирный цех у них. Да, он сейчас закрытый. Я думал, он будет как бы открытый, а, видимо, там вот то, что сделано, наверное, все вниз переместили, все готовые продукции. Ну вот, мы находимся на третьем этаже. Вот внизу там куча народу, все отдыхают. Вот Данный университет, в принципе, достаточно дорогой. Если вы задумались вообще о том, чтобы производить ювелирку, то будьте готовы, что вам придется платить немало количество денег за обучение здесь. То есть у меня, в принципе, здесь вот а, знакомая подруга учится, вот из России, и она как бы платит, ну, как бы нехило, так я бы сказал. То есть среднего обучения здесь начинается от 1 миллион 700 тысяч или 600 тысяч йен за год. То есть это примерно в два раза больше, чем в стандартном э, университете, э, то есть или Цемангак в каком-нибудь. но ну, это университет, как бы выпускники с данного университета также могут э, идти спокойно работать в каком-нибудь ювелирном салоне или же э, в мастерских в, в Японии, в Токио, ну а также по всему миру. То есть это достаточно престижный университет, как бы. С, э, с очень хорошей, скажем так, базой, где производится очень много разных товаров, аксессуаров, ну в том числе и обувь, сумки, аксессуары, то есть, ну много чего есть и достаточно хорошего качества. Вот. Ну, Но а если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Вот. Если у вас какие-то вопросы есть или пожелания, обязательно оставляйте их в комментариях либо пишите мне в личные сообщения, обязательно прочту и отвечу на них. Вот. Ну а с вами был Дэн, до новых встреч!